Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель Бацин. Продолжаю знакомить вас с профессиональными перспективами наступающего 2023 года года водного кролика. Для карт с разными господинами дня мы с вами обговаривали. И сегодня на очереди господин Дня Земля: Земля Инь и Земля Ян. Для земли водный кролик по кругу усин представляет богатство, вода и власть дерева. Поэтому все самое денежное, статусное просто должно плыть к вам в руки, если у вас, господин, дня земля. земля. Инская или Янская. И кролик вам советует не упускать этот редкостный шанс. Вспоминаю один случай, когда мой знакомый искал работу, увидел объявление, что в, на обувной фабрике требуется начальник отдела сбыта. И он пришел в отдел кадров и говорит, подыскивается начальника отдела? Поздравляю вас, вы его нашли. Вот примерно именно так. И вы должны поступать в следующем году. То есть людям земли нужно иметь вот примерно такую тактику. Итак, богатство а, в стихии воды. Какие профессии сюда можно отнести? Давайте порассуждаем. К характеристикам воды, инь, относится текучесть, адаптивность. Она <смех> проникает повсюду. Со всеми можно найти общий язык. Это, знаете, как, как роса, как туман. От этого невозможно спрятаться. Вода умеет не только говорить, но и умеет слушать. А как вода впитывает, так и люди иньской воды хорошо поглощают информацию, умеют с ней работать, отделяют главное от второстепенного. Из них получаются хорошие дипломаты, политики, умеющие договариваться и добиваться результатов. От того, насколько человек гибкий, объективный, дальновидный и будет зависеть успех в карьере. Текучесть воды часто связывают с текучестью времени. Время, как вода, течет, не замечаешь. Мы живем в такое время, когда поговорка «время – это деньги» приобретает особую значимость. Каждая профессия в той или иной мере связана со временем. Но я сейчас хочу сказать о разного рода платных консультациях, в том числе онлайн-консультациях, которые, как правило, имеют временные ограничения. Например, консультации адвокатов, психологов и даже медицины сейчас консультируют уже онлайн. И важно соблюдать свои границы, расписания, чтобы иметь возможность записи, ну, если будут записываться к ним другие клиенты, да? С чем еще ассоциируется вода? И с тайнами, секретами, мистикой. Это самый последний знак из 10 знаков, если мы будем рассматривать все небесные стволы это знак он как бы закрывающий он самый считается инский а и это всегда тайны это всегда мистика всегда какая-то потусторонность. поэтому э, вода и ассоциируется как я уже сказала с разными секретами с разного рода гаданиями с астрологией предсказаниями с этим нам как раз с вами повезло мы этим в общем-то сейчас с вами и занимаемся поэтому астрологи это еще одна профессия которая будет приносить людям с господином дня земля будет в следующем году приносить хорошие деньги так что начинайте консультировать писать статьи делать прогнозы все эти направления и начинание водный кролик будет финансово поддерживать а у нас остался элемент власти в стихии дерева. Дерево контролирует господина дня земли. И первое, что приходит на ум, это, конечно, деньги. Цвет денег в Адзы зеленый, как цвет листочков у дерева. Деньги сами по себе уже представляют власть, говорят, что они правят миром. Вокруг денег вращаются все сферы нашей жизни – работа, развлечения, поездки, здоровье, питание и так далее. Если у нас есть деньги, нам будет многое подвластное. Нет, тогда мы вынуждены себя ограничивать, ну и, по сути, быть под властью денег. Поэтому, если в вашей карте полезно дерево, выбирайте профессии, которая связана с денежными потоками, с финансовыми активами. Это могут быть бухгалтеры, экономисты или, например, работники банковского сектора. Есть еще одно направление, которое представляет стихию дерева. И так или иначе связано с властью. Это СМИ, журналистика, некая такая четвертая власть, как ее называют. Влияние СМИ на наше мировоззрение, особенно молодежи, трудно переоценить. Да, как мы сейчас видим, и на любые категории СМИ очень прекрасно влияет. Как нам одеваться, как нам думать, какую нам музыку слушать, какие товары покупать? Обо всем нам рассказывают с телевизионных экранов, интернета, из реклам в интернете, либо по телевизору, либо по радио, где угодно. Хотим мы того или не хотим, но все мы находимся под властью этой информации, которую ежедневно получаем в огромном количестве. Поэтому здесь совет тот же. Полезно вашей карте дерево Идите работать в журналистику, рекламу, на телевидении. В преддверии девятого периода по фен шуй который наступит в 2024 году, вы тем самым обезопасите себя от риска от оказаться на обучении жизни. Поэтому я вам предлагаю подумать про такие профессии, которые будут действительно в тренде. А на сегодня это все. Оставайтесь на нашем канале, чтобы не пропустить самое интересное. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!